Привет, аудитория! В это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи. И в этом видео я хочу рассмотреть главный бой, бой с новокарда в женском ростере в первой и весовой категории между Мишель Уотерсон и Амандой Лемос. Ну, Аманда Лемас 35-летняя спортсменка, спортсменка из Бразилии, провела она в профессионалах 14 боев, в 11 из которых выиграла и одном противостоянии была зафиксирована ничья. Ну... Для 35 лет это, конечно, мало боев. Ну, что есть, то есть. Ну, из 11 своих победных боев 9 она завершила досрочно. С таким успехом смело можно назвать ее финишером. Лемос является универсальным бойцом. Может она побороться, поработать в партере. А также есть у нее хорошие навыки и стойки. Минус Лимас это, конечно, как я уже говорил, проблема с опытом. Так как для своих 35 лет Аманда начала карьеру достаточно поздно. Выступает на профессиональном, на профессиональном уровне всего 8 лет. Крайний бой провела Джессика Андраде, где проиграла в в вертикальном положении. В первом раунде. Но можно сказать, что в стойке она смотрелась довольно-таки неплохо, а вот опыта у вот такого приема, я считаю, что там как раз-таки э, и не хватило. А плюс этот огромный прыжок в оппозиции, даже не находясь в топ-10 дивизиона, провести бой с опытной Андрада на тот момент, э, находящийся на номеры, э, на, в рейтинге таблицы но на втором номере, э, если я не ошибаюсь, это был опрометчивый шаг для малоопытной Лемос, даже несмотря на силу ее мотивации. Ее соперница Мишель Уотерсон, это 36-летняя американка, провела в профессионалах на 27 боев, 18 из которых одержала победы. Является на выходцем из каратэ, поэтому бои проводят преимущественно в стойке, но может и побороться. И в принципе для базовой каратистки можно ее уровень борьбы до назвать достаточно неплохим. А, также может она поработать в пакторе, где у отрасли имеется коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. А, из, из особенностей можно отметить хорошую работу ногами, привитую из каратэ, и достаточно мощное телосложение, что дает некоторое преимущество в борьбе. В свое время передралась она практически со всеми топами своей весовой. Имеет она большой опыт, но на данный момент карьера потихоньку подходит к этапу завершения. Крайний боя, она провела почти полтора года назад с Мариной Родригес, которая проиграла решением судей, можно сказать, что в одну калитку. В тропометрии в этом бою преимущество будет на стороне Лемес. В частности, в размахе рук она будет лучше в больше, ну Размах рук у него будет больше на 8 метров Что для э, бойцов, предпочитающих проводить э, свои бои в стойке, Является достаточно серьезным преимуществом Но в этом бою ударная техника ремес будет посерьезнее, чем у э, Мишеля Она быстрее, движение техничное, есть у нее накутирующая мощь в кулаках Да и в общем мне по факту нравится, как Лемос строит свою стратегию в октагоне На бумаге защиты от переводов да и успешность стейкдаунов лучше Также у Лемос. Если та же Уотерсон захочет попытаться перевести Лемос, Я думаю, Манда должна сконтрить эти переводы И в принципе она и сама может перевести Ну а самый главный фактор в этом бою Находящийся на стороне Манды Это естественно мотивация и Я считаю, что в принципе Лемос Надо было драться в прошлом бою Не с Жессикой Андрадой А как раз таки с соперником уровня Мишель Уотерсон ну, мне кажется, что тут однозначно будет победа за лемос, но коэффициент мне не особо интересен на прямую победу. И тут нужно присматриваться к другой ставке, например, способ победы досрочно да, или решением судьи или вообще к тоталам. Ну, все зависит от риск-менеджмента, от цифр коэффициентов. Ну, на момент видео букмекер еще не выложил расширенные коэффициенты на бой, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в которой на который... На который находится в первом закрепленном видео первом закрепленном комментарии под видео там же я выложу свод варианты ставок на этот и на другие бои на которые я не делал видео подписывайтесь чтобы не пропустить пост а также подписывайтесь на youtube канал стараюсь делать для вас адекватную аналитику подбирать интересные коэффициенты все ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии до следующего видео пока